В церковь приходят чтобы наполниться и это тоже хорошо но здесь я замечаю что все мы приходим уже вот как вместе на пикник каждый накрывает стол это наполненность она чувствуется в каждом из вас и часто бог так переполняет столько хочется обнять каждого из вас и каждому из вас рассказать какой же мой бог и я понимаю что он такой же и у вас и и я понимаю, что столько всего у каждого из нас, и столько всего по-своему, и столько всего общего. И часто хочется повторять, невозможно передать, невозможно передать. Мой Бог такой, мой Бог такой. Благодарю Тебя, Господь, за накрытый стол, который здесь происходит каждое воскресенье, каждую встречу на неделе. Благодарю и славлю Тебя, Господь, за то, что Ты удивительный, за то, что Ты настоящий. Невозможно, невозможно передать. Да, тобою, Помоги, Господь, высвободить все, что внутри, каждому из нас, каждому стоящему здесь в зале. Помоги, высвободить все, что внутри, все, чем... Это так удивительно и вкусно, Господь. Каждая жизнь драгоценна и прекрасна. Как же это так у тебя получается? Так удивительно, так разнообразно. Каждая жизнь... Все равно не хватает твоих откровений Все равно хочется и больше, и больше И еще, и еще, как самое вкусное, Как самая настоящая пища, еда Как что-то такое удивительное и настоящее Что ты попробовал и не можешь отказаться Ты хочешь это снова, и снова, и снова, и снова Мне мало твоих откровений Хочу, хочу я быть ближе к тебе Я не хочу Зависеть от мнений И Мне надоела руки на во тьме. Я без тебя не живу, существую, Я без тебя ничего не хочу. Я без тебя в ожидании тоскую, Всю свою сущность тебе отдаю, Ты мой горшечник, я твоя глина, я отдаюсь свои руки, лети, новое сердце, чище снега. Твои руки лепи, новое сердце, чище снег.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 Я твоя глина, я отдаюсь, твои руки лепи Новое сердце, чище снега Из меня бьют банданы любви Ой-ой-ой-ой-ой-ой Oh, dear. Можно лечь на... О, накрой мне стол. принимаем мы принимаем твое вино господь мы принимаем твое вино кто хочет быть хорошим христианином кто понимает что надо быть хорошим а у кого получается хвала тебе иисус я благодарю за то, что все на кресте сделал ты. Все за нас на кресте сделал ты. Дьявол хочет, чтобы мы много старались. А, вы хотите быть хорошими? Хорошо. Давайте, давайте поговорим об этом. Я не буду с тобой, дьявол, много говорить об этом. Я буду много смотреть на Христа. Я знаю, что с кем поведешься, того и наберешься. Спасибо тебе, Господь, за твою силу. Когда я на тебя смотрю, когда я улетаю в небеса, то как от ракеты в космосе все ненужное начинает отпадать Я не буду рассматривать свое ненужное Оно скоро станет совсем ненужно И я за это забуду, и уже забываю Да, возможно, мы не такие, как должны быть, но мы давно уже не такие, какими были Потому что мы с тобой, Иисус Потому что мы в твоей компании Потому что ты мой герой Потому что ты мой кумир Благодарю, Иисус, тебя Ты мой Господь Ты мой брат Ты настоящий И знаешь, Иисус Я отказываюсь топать Все равно порвет Я отказываюсь топать Своими мехи. Твое Новое вино, оно такое удивительное. Здесь нужны только новые мехи. И я готов, я готова. Я принимаю как подарок твои новые мехи. У нас с тобой получится, потому что у тебя уже получилось. Даже если мы неверны, ты верный. Ты все сделал за нас. Я принимаю. Я принимаю твою работу на кресте И знаешь, Иисус, я не скажу, да ладно, достаточно Я знаю, что ты сделал все на кресте И я принимаю всю полноту Все, что ты сделал для меня, я принимаю ради тебя Может, мне и было бы достаточно Но ради тебя я буду идти к этой полноте Я буду принимать И я знаю, я знаю, я знаю, я знаю, что я принят Бесконечно принят. Бесконечно принят. Даже если ничего не получится, на мой взгляд, ты на меня смотришь так, что уже все получилось. Я благодарю тебя, Иисус. Я любимый ребенок, я принятый. Меня никто не оценивает. Папа вообще не смотрит, хороший или плохой. У него нет этих карточек, у него нет этих оценок. Он говорит, «Ты мой сын, и все, и точка. Ты не можешь быть плохим или хорошим, ты мой сын. А все остальное я уже сделал». В этом великий секрет. В этом великий секрет. Дьявол очень хочет, чтобы мы старались. Как же он этого хочет? Я буду только одно стараться. Смотреть на тебя, мой Иисус. Но как же мне стараться? Если ты такой заразительный Я не могу не смотреть на тебя, Иисус Мне даже не надо стараться Это слово сюда не подходит Мой Иисус, о мой Иисус Нет таких слов на земле Которые могли бы выразить все то, что мы все чувствуем Достаточно спасибо Но это все, что мы можем говорить Мудрость накрыла столы Кушанье приготовила Мудрость накрыла столы Кушание не приготовила, мудрость нагрела сталы, Куша не приготовила, мудрость нагрела сталы, Куша не приготовила, войди в дом пира, войди в дом пира, войди в дом пира и ешь со мной. Пойди дом пира, войди дом пира, пойди в дом пира и ешь со мной. Мудрость накрыла столы, кушане приготовила. Мудрость накрыла столы, кушане приготовила. Войди к дом пира, войди к дом пира, войди к дом пира и ешь со мной, Войди дом пира, войди дом пира, войди дом пира и ешь со мной. У папы на коленях проедем мы все кочки, И в папиных объятиях мы победители.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 Мудрость накрыла столы, и кушание приготовила. мудрость накрыла столы, и кушание приготовила Пойти дом пира, пойти дом пира, пойти дом пира, и ешь за мной. Пойди в дом пира, пойди в дом пира, пойди в дом пира и ешь со мной, мудрость накрыла столы, Куша приготовила, мудрость накрыла столы, Кушанье приготовила Войди в дом пира, войди в дом пира, войди в дом пира и ешь со мной, Войди в дом пира, пойди в дом пира, пойди в дом пира и ешь со мной, Столы накрыты, виду врагов моих, Столы накрыты. Веду врагов мои, столы накрыты, виду врагов моих, столы накрыты, виду врагов мои, у папы на коленях проедем мы все кочки.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 Слава тебе, спасибо тебе, папа. Аллилуйя. Спасибо тебе, папа. Хвала тебе, Иисус. Слава Аллилуйя. тебе, Господь. Слава тебе. Аллилуйя. Почему-то такой наш Отец Небесный. Нам хочется принимать трапезу, когда все спокойно, а когда тихо. Но почему-то он любит накрывать стол в присутствии врагов. И он говорит, ревность моя снедает меня. И я... Покажу твою, свою славу над тобой, мой сын, моя дочь, чтобы все враги и все обстоятельства, которые тебя окружают на данный момент, это не обязательно человек. Может быть, это болезнь, может быть, что-то другое. Но просто подходи сейчас к его столу, бери его драгоценные явства, Бери Его прекрасные напитки И смотри, и наблюдай, как Он будет менять твои обстоятельства Тебе не нужно овладевать это своим силам Тебе не нужно прямо брать это своей верой Говорить «Я смогу, я сильный» Просто расслабься в Его присутствии Его сила проявляется в твоей немощи Иногда нам нужно расслабиться Иногда нам нужно сказать Папа, я слабый И отец говорит, именно это мне и нужно Теперь я буду проявлять свою славу Спасибо тебе Приходит Вливайся в Него Это новое время Это новый сезон Царство Бога приходит Вливайся в Него Новая волна в небо звук приходит Новая волна Небо звук приходит новая волна Небо звук приходит новая волна Новая волна Небо звук приходит новая волна Небо звук приходит новая волна Небо звук приходит новая волна Это новое время мечты воплотить но есть небесный, Соедините на новое время, и народ твой готов, имя откровения, да. Божьих сынов, новая волна, Небо звук приходит новая волна.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 Свобода Бога приходит Вливайся в Него Это новое время Мечты воплотить Земное с по Соединить Новая волна в небо звук приходит Новая волна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 Это новое время, и твой народ абсолютно готов. Это время откровения Божьих сынов. И, конечно же, мы долго думали. Есть очень любимая всеми нами песня. Мы надеемся, что у нас она получится. «Неописуемый такой мой Бог». Мой мой Бог, по всем путям своих прекрасен мой Господь, И не понять никак, не объяснить всю полноту и глубину твоей любви. Не Всегда. Мой Бог, мой Бог, неописуемый. Такой мой Бог во всех путях своих прекрасен мой Господь. И не понять никак, не объяснить всю полноту и глубину Твоей. В царстве Тебя прославлю, прими хвалу, я посвящаюсь. у, -у, -у, -у слов, чтобы обязать У, -у, -у прекрасен своих путя, твой Иисус, открыл моим. На всех своих прекрасен мой Господь И не понять никак, не объяснить Всю полнаду игру минут твоей любви Неописуемый Я не комплексуемый